всем привет вы на канале саплей сегодня мы играем в осмофобию очень долго отсутствовал в игре и разучился играть поэтому сегодня мы начнем со средней сложности с небольшого дома как вы видите у меня денег вообще нету я вот все что взял самое необходимое одну благовоние одно успокоительное в общем, будет интересно. Давайте мы, наверное, возьмем... Что? Виллоу-стрит или Тенглвуд? Давайте Тенглвуд. И начнем. Надеюсь, в этот раз я поймаю. В прошлой части э на средней сложности я делал настолько все уверенно и был так уверен в своей победе, что меня просто призрак атаковал при очень большом рассудка надеюсь в этот раз ничего не будет не будет какой-нибудь демон который сжирает просто за несколько секунд но ну, в любом случае у меня есть две минуты на этой сложности я вообще раньше играл на профит на кошмаре но сейчас я не знаю что с игрой случилось либо ее обновляют очень хорошо но мне как-то прям очень тяжело стало играть я не знаю почему Uh, в принципе, мы все взяли. Фонарик у меня очень стрёмный. Но в целом... Какая да, разница? Этот дом я еще, кстати, плохо знаю. Так, подождите, стойте. У нас стоит о -о, голос. по голосу. Все отлично. Ой, какой плохой фонарик. Я не могу. Когда-то я был богатым, успешным человеком. И сейчас моя ошибка в том, что я не посмотрел, где у нас счетчик. Но в целом разницы особой нету. Они тут все рядышком. Так. Круче с фонариком невозможно на самом деле. Как свет включается? А, все отлично. А, сейчас мы проверим доску. Уйди. Здесь ее нету. Пентаграмма тоже здесь вроде как должна быть. Точно не помню. Ну, в принципе же можно брать термометр, ходить, включать везде свет. А мы, наверное, даже уже и комнату определили. Серьезно, ты коридорный? тут вот здесь, что ли? Или ты в подвале был? Только не в подвале, пожалуйста. Ну, нет, он в подвале. Да, он в подвале. Здравствуйте. Угу. Так, что у нас емп -шка? Ну, в принципе... Это что? А, это лужа такая, показалась на кость. В принципе... Так, ладно, давайте мы фонарик скинем. Я думаю, что за две минуты уже мне ничего не сделает. Сейчас быстренько берем камеру. Нет. Да, берем камеру. Я, кстати, даже задания не посмотрел, какие у меня там есть. Сейчас быстренько глянем. Ммм... Сфотографировать, зажечь благовоние О, отлично, задание, все выполнимые Это хорошо э -э, Берем блокнот Камеру и зеленку Потому что блокнот мы кинем, пусть лежит Его я всегда Рекомендую кидать на Не в первую очередь Когда комнату нашли Потому что вы можете кинуть его в конце А, нельзя приближать же И что, у нас свет выключен? Блин, а что садиться? Ой. А, он просто выключил. Ой. Где МПшка? А, блин, не могу подобрать. А, нам нужно проверить сначала... Блин, вот подниматься тоже свет... Ну, что за такое? Ну, хотя да, с одной стороны, верно. А, видно? Ой. Я не вижу ничего. Вроде бы нету. Давайте мы камеру сюда поставим. Зеленочку сюда. А, температура... Что у нас по температуре? Температура не минус. Все, мы уходим отсюда. Проверим куклу Вуду. Кукла Вуду на месте. Хорошо. Шкафчики. Что у нас здесь? Здесь мы можем спрятаться? Здесь мы не можем спрятаться? Блин, так круто раньше было за двери. Сейчас хотя сейчас, блин, тоже непонятно, какой призрак. У нас по уликам же ничего нету, да по факту ничего нету посмотрим камеру в принципе а зачем я свет включил мой бэт мой бэт а мне в руках ну зачем я ее взял ну в принципе ладно короче попробуем с ним поговорить по рассудку в принципе ну 80 процентов я не знаю но это не похоже на дем О, демона какие стоп подождите я всегда боюсь что это демон а, призраки. Демон. Отпечатки рук. Ну там минусовой нету. Минусовой? Надеюсь, что нету. Нам сейчас нужно что сделать? Выключить свет и попробовать с ним поговорить по рации. Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Дай нам знак. Ты молодой. Улика есть. Так, все, подождите, давайте мы, наверное, уйдем. Ой. Два. Что он здесь что потрогал? МП-шку сюда. Надо запомнить, что она в коридоре. И МП в коридоре. И отпечатки рук. Попробовать снять. Блин, играю еще в игру Ghost Watchers, и вот там на ТАП включается вся эта штука. Радиоприемник. Ага. Радиоприемник это не мимик, то что там нету? Пока что я не вижу ничего. Что у нас там пора сутку? 76. А может быть уже пора? Выпить таблетки. Блин, даже креста нету, но ну, это как вообще так? Ну, я не буду таблетки пить, я подусфокую куклу воду. Попробую найти кость, пока он пустом развлекается. Так у него активности вообще нету. Сейчас мы попробуем его заставить что-нибудь потрогать. Давайте попробуем найти все-таки кость. Здесь костей у нас нету Здесь костей нету Здесь кости вот она да? Забираем И бежим сразу ЕМП, конечно, тоже надо с собой таскать Я тыкать куклу даже пока что не буду Ну, я вообще, я С этой куклой У меня есть по фасмофобии Ролик так, в принципе, мне осталось его сфоткать. Ну, вообще, по идее, надо пойти проверить все. Блокнота нету. нас по температуре. Минуса нету. Пока все тухло. Дай нам знак. Дай нам знак. Ладно. А, какая тактика? Потик, во-первых. Его бы было бы круто скинуть. Блин, он не трогает ничего. Давайте закроем двери. Я могу в спрятаться? Может, попробую реально куклу потыкать? Потыкаю куклу. И потрогаю двери, схожу, да? Сам не верю, что я это делаю сразу в сердце смотрите так, пока хватит знаете что я заметил Сейчас только об этом подумал То он меня в темноте только кошмарил И свете он ничего не делает Там какие-то пыли... Блин Ммм у нас там По-хорошему По-хорошему, да? Там свет включен Сейчас я... Ой, оказалось Сейчас еще получается, проверю раз камеру. Возьму с собой все-таки, наверное, зажигалку. Вот эту всякую фигню. И попробую из гаража вызвать охоту. Что мне это даст? Стоп, там призрачный огонек летает. Ну да. Блин, ну это же может быть и мимик. Мара любит темноту. Она меня в темноте атаковала. А у мимика... Так, смотрите. Мара и мимик, да? Радиоприемник, огонек, записи в блокноте. Ну, вот она записи плохо может дать. Но, я не знаю. Но она свет, во-первых, выключала. И в темноте меня атаковала. Это, возможно, Мара. У мимика минусовая температура. Но мы его сразу откидываем. Значит, получается, эта улик у нас точно есть. А, Анрё, он... Что Анрё ее кай, Ой, если ты Юкай, то он меня сожрет сразу. У меня по шлокатке был Юкай. И мне не понравилось. Но надеюсь, ты не Юкай. У, Ю... у юкая вроде этот... Лазерный проектор, да. У Анрё минусовая температура тоже убираем. То есть у нас остается два призрака. Либо Мара, либо Юкай. Но Мара... Источник всех... Мара будет агрессивно под покровом темноты. Вот... А, мне ее надо сфотографировать И зажечь благовоние Благовоние у меня одно Так, ну что-то, получается Это либо Мара, либо Ан... Кто? Й... Йокай В общем, отпечатков у меня точно не будет А, три фотки у меня есть Сейчас мы пойдем, наверное, в этот так, ну, Сейчас я уже ничего не будет У меня од одна попытка ее сфоткать. Но это Мара, она не покажется. Он будет до последнего сидеть. Пока, типа я... сейчас не понял нифига себе а зачем я ухожу -то? блокнот есть, за да? это Мара А, это не охота. Короче, мне надо как-то ее сфоткать. Все очень интересно. Все, все, все. А, а на какую кнопку использовать? Благовоние. На правую либо на F. <свят> а, так, что мы делаем? Мы пробуем ее запечатлить. А как мы запечатлим? С помощью куклы. Ага. Так, главное все правильно прожать. Все. Это э, финальная битва Ой-ой-ой Так, блин, там шкаф уже открыт Вот она переходку я больше пробовать не хочу мне очень страшно да ну ладно ну серьезно почему нет но ну, я не буду пробовать больше у меня ничего нету давайте мы будем так скажем довольствоваться тем чем рады но я ну нет, это не... Была бы у меня еще одна хотя бы благовония, я бы еще попробовал бы. Но я выпью таблетки, она меня просто сожрет. Ну то есть я сфоткать ее не смогу, убежать от нее не смогу. Поэтому мы выбираем что-то Мара, в принципе там все на улике нам дала. И едем домой. Она mm. ну, как-то мало, мало взаимодействовала. Пару раздохнул на меня. Ой, ну хоть 170. Хоть заработаю себе еще на благовоние. Два паранормальных явления. Это что было? Когда она мне вдохнула и все. Две охоты. В темноте. Но в целом неплохо, я считаю. И денег заработал. Спасибо за игру. Точнее, за просмотр. Это Мне спасибо за игру. И мари спасибо за игру. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь. Я буду очень рад. Всем пока.